Бифидофилус пробиотик 11 и бациллус коагуланс. Уникальное трио – полезная микрофлора в оптимальных сочетаниях. Бифидофилус это биологически активная добавка, которая составляет штаммы лактобактерий и бифидобактерий. Не содержит молока, выращена на порошке моркови и фрукта олигосахаридах. Пробиотик 11 – продукт дополняет рацион 11 штаммами пробиотических бактерий обогащая таким образом кишечную бактериальную флору. Почему современным людям необходима полезная микрофлора в виде биологически активных добавок? Можно ли без них спокойно жить и не тратить деньги ни на какие добавки? Жить и не тратить, конечно, можно. Однако необходимо учесть важные моменты, на которые мы не всегда обращаем внимание. Использование антибиотиков в животноводстве, в производстве еды, существенно превышает их использование в медицине. Это факт. Медики всей планеты собираются на симпозиумах и принимают резолюции по снижению использования антибиотиков. Это правильный шаг, потому что чувствительность бактерий изменяется. Микромир приспосабливается. Чем больше используются антибиотиков, тем выше риски, что появятся устойчивые к ним бактерии. Окей, врачи стараются и на каждый чих антибиотик не назначают. Слава нашей медицине – это искренняя похвала. Но в ветеринарии и производстве продуктов питания Дело обстоит не столь прекрасно. Подтвержденные случаи аллергии на антибиотики у детей, которые эти самые антибиотики никогда в жизни не получали, заставляют специалистов задуматься, врожденное это состояние или приобретенное. Проверки молока, мяса, рыбы, зелени и даже меда показывают, что антибиотики используются для лечения источников еды и для консервирования продуктов питания. Хорошо это или плохо, что корову с маститом лечат антибиотиком, это не наш вопрос. Пусть лечат, если корове будет легче жить. Но молоко, полученное такой коровы, в пищу людям поступать не должно. Не должно, но поступает. Во всем мире, в разных странах действуют отличающиеся нормативы по содержанию антибиотиков и противомикробных препаратов. Пчелы болеют, их здоровье тоже зависит от экологии. Пчелы даже погибают, не выдержав счастья встречи с пестицидами или другими химикатами. С одной стороны, следы антибиотиков, пестицидов, нитрофурана в меде ученые объясняют тем, что пчелы проходили курс терапии или собирали мед на обработанных химикатами территориях. С другой стороны, если и корова, и курица, и пчела так подвержены влиянию окружающей среды, что можно сказать о человеке разумном? Человек разумный уже создал органическое земледелие и животноводство. Существует даже органик мед. Неиспользование химикатов само по себе уже очень прогрессивный шаг, однако полезная микрофлора погибает не только от встречи с антибиотиками, а эти встречи происходят практически постоянно, даже у тех, кто в это время не применяет лекарства, просто кушает. Полезная микрофлора не переносит современной захимиченной еды, избытка углеводов и даже вода с химикатами, вода может стать причиной нарушения баланса микрофлоры роль роли электромагнитных волн, в которых мы все живем благодаря интернету, тоже известно, что это и не полезно, и массово. Простой, удобный и очень мудрый ответ на вызовы современности. Профилактика с использованием качественных суперпродуктов НСП. Полезная микрофлора представлена пробиотиком 11, бациллоскоагуланс и Лорафорс. Три отличных продукта с полезной микрофлорой прекрасно совмещаются. Их можно применять одновременно, по капсуле в день каждого продукта, или пить их по очереди. Мощная поддержка здоровья суперпродуктами НСП – это мудрый выбор. Пробиотик 11 – это идеальное сочетание тех полезных бактерий, которые помогают поддерживать здоровье системы пищеварения и всего организма в целом. Совместимость и синергизм компонентов – это серьезная задача. И она успешно решена командой ученых НСП. Пробиотик 11 – еще один превосходный суперпродукт, который компания НСП предлагает вам для оздоровления и профилактики. В составе смесь культур живых бактерий и нулин фрукта олигосахариды. Молока здесь точно нет. Этот продукт выращен без участия молока. И не требуется участие молока в вашей диете, чтобы этот продукт был максимально эффективным. Бациллоскоагуланс. Какие функции есть у полезной микрофлоры? Их много. Помощь в полноценном усвоении питательных веществ. Синтез веществ, активирующих иммунитет. Синтез веществ, помогающих в то есть профилактике рака. Противодействие патогенной микрофлоре и токсинам. Снижение токсической нагрузки. Уменьшение гнилостных процессов в толстой кишке. Как следствие улучшения состояния всего организма, в том числе печени. Снижение риска аллергизации. Нормализация метаболизма. Профилактика ожирения. Как следствие хорошего усвоения питательных веществ и снижение токсической нагрузки. Улучшение качества жизни. Бацилоскоабаланс. С самого рождения, как утверждают ученые еще из утробы матери, человек соприкасается с микромиром. Какого качества эта микрофлора? Помогает она нашему здоровью или наоборот приносит вред? Микромир наполнен несметным количеством микроорганизмов. Многие из них патогенные, многие крайне опасны для человека. Но есть и дружественная микрофлора, которая сдерживает патогенные микробы. И приносит пользу здоровью человека. Расселяется полезная микрофлора по всей поверхности кожи и слизистых оболочек. Это есть первый уровень защиты от окружающего нас мира. Очень важно, чтобы этот защитный барьер в виде полезной микрофлоры всегда был в наличии. Что может случиться с полезной микрофлорой? Она не выдерживает контакта с антибиотиками, химикатами, консервантами. Ее нужно постоянно подселять для активного поддержания здоровья. Наличие дружественной микрофлоры в организме человека помогает противостоять инфекциям, поддерживать защитные силы организма на должном уровне, повысить качество жизни. Да, именно качество жизни. Урчание в животе, диарея или запоры, чувство тяжести, вздутие – это проявление нарушений пищеварения. Однако роль полезной микрофлоры гораздо больше, чем просто легкость в животе. Компания NSP производит и предлагает вашему вниманию несколько продуктов, содержащих полезную микрофлору. Вациллос коагуланс. Данный продукт дополняет рацион бактериями Bacillus coagulans, обогащая таким образом полезную кишечную микрофлору. Что пишут ученые об этих бактериях? Довольно интересные факты. Открыты бактерии давно, в 1915 году. Исследователи уделяли и продолжают уделять этим бактериям довольно много внимания. Короткое изложение всего накопленного учеными займет много места и времени. Поэтому только самое важное очень и очень коротко. Итак, эти бактерии помогают переваривать пищу в тонкой кишке. Доказано, что продукты пищеварения, образующиеся при переваривании растительных белков в присутствии бациллоскоагуланс, представляют собой более короткие пептиды и свободные аминокислоты. Эти пептиды и аминокислоты становятся более короткими по сравнению с процессом переваривания белков без присутствия бациллоскоагуланс. Что это означает? Лучшее усвоение белка в тонкой кишке. Уменьшение количества белка, которое попадает в толстую кишку. Белок в толстой кишке вызывает гнилостные процессы, интоксикацию и дискомфорт. Двойное преимущество – больше пользы от съеденной пищи, лучшее усвоение и сохранение более здоровой среды в толстой кишке. Доказано также положительное влияние на профиль липидов в крови. У крыс со смоделированным высоким уровнем холестерина. Более того, при диете, которая вела к высоким уровням плохих жиров и холестерина, у группы крыс, получавших бациллоскоагуланс, показатели уровней холестерина, жировых и печёночных ферментов были ближе к норме. По сравнению с группой крыс на такой же диете, но без бациллоскоагуланс. И, что очень важно, получавшие бациллоскоагуланс крысы гораздо меньше прибавляли в массе тела. В доступной для анализа литературе представлены данные об антимикробной, антиокислительной и иммуномодулирующей активности бациллоскоагуланса. Непосредственное влияние бациллоскоагуаланса на кишечник тоже можно охарактеризовать как крайне положительное. Уменьшение проявлений диареи, вызванной патогенными штаммами, установление слизистой оболочки кишечника, увеличение высоты ворсинок, глубины крипты в тонкой кишке, благоприятное воздействие на пищеварение в целом, поддержание целостности кишечника и снижение окислительного стресса. Бацилскуабуланс производит короткоцепочечные жирные кислоты и такие пептиды, как куагулин, лактоспорин, бактериоцин, подобное вещество. Эти вещества демонстрируют значительную антибактериальную активность по отношению к патогенам, колонизирующим слизистую оболочку органов пищеварения человека. Механизмы, посредством которых боциллускуабуланс может улучшать здоровье человека, хорошо изучены. Они включают мягкую активацию иммунной системы. Синтез противомикробных белков – субтилин и коаблогин. Синтез антибиотиков – сурфактин и бацилизин, Синтез ферментов и модуляцию состава кишечной микробиоты. Механизм поддержания гомеостаза кишечника включает содействие росту других полезных микробов и подавление как роста патогенной микрофлоры, так и процесса воспаления в слизистой оболочке кишечника. Механизм противовоспалительного действия бациллус квагуланс изучен достаточно для понимания ценности бациллус в защите здоровья. Это конкуренция за питательные вещества, то есть вытеснение патогенных микробов, секреция противомикробных веществ, снижение плашки кишечника несколькими механизмами, блокирование сайтов рецепторов токсинов и подавление производства токсинов. Важна устойчивость бациллос к желчи, это означает максимальную пользу для человека, который применяет данный продукт. Мы можем смело утверждать, что во всех случаях, когда важно хорошо усвоить нутриенты и при этом не набрать избыточную массу тела, поддерживать метаболизм и ощущать легкость в животе, полезная микрофлора будет хорошим помощником. Важно, что бациллос прекрасно уживается в сложных смешанных микробиотах. По сути, это означает, что бациллос создает дружественные симбионтные коллективы. К продукту бациллос НСП прекрасно подойдут бифидофилус лорофорс и пробиотик-11. Актуальность профилактического приема этой группы продуктов НСП, очевидна. Стрессы, качество еды, воды и даже воздуха, общая токсическая нагрузка, сбои в режиме питания и дефицит физических нагрузок – это реальность, в которой живут современные люди. Кишечник, иммунитет, нервная система, кожа, да вообще все то, что составляет тело человека, реагирует так, как может. Нарушенные пищеварения, спазмы, боль, вздутие, дискомфорт, аллергизация, снижение общего уровня здоровья, проблемы с кожей, настроением, жизненным тонусом. Разве это редкость? Увы, нет. Мы можем предупредить многие проблемы. Для этого достаточно прислушаться к своему телу и дать ему то, что можно для полноценного питания, восстановления и защиты. Помочь усвоить ценные нутриенты, восстановить и сохранить здоровье – это отличная цель для приема Bacillus coagulans. Полезная микрофлора в продуктах компании НСП для вашего здоровья и долголетия. Состав бактерии Bacillus и инулин, подчеркиваю еще в раз, молочных продуктов нет в составе. И молочные продукты не требуются для хорошего эффекта живых бактерийных продуктов компании НСП. Как совмещать эти три суперпродукта НСП и какой из них лучший? Применять их можно одновременно по капсуле в день все три продукта. Можно пить по одной упаковке каждого, например, упаковка бифидофилус, затем упаковка пробиотик 11, затем упаковка коагуланс и опять также. Продуктов с полезной микрофлорой больше чем один. Собрать в одну капсулу можно то, что будет хорошо работать вместе. Идеально сочетаются те компоненты, которые мы видим в составе этих продуктов. А кто же среди них победитель? А победитель и чемпион тот, кто эти продукты применяет. Компания NSP делает все возможное для вашего здоровья и долголетия.